И... Да нет, потому что они привыкли еще со времен Совка называть Беларусь Белоруссией. Ну и... Их не особо так называют и те, кто на самом совке, деле называется не это. Их не особо заботило, как называется Белорусская Советская Социалистическая Республика. Поэтому они ее называли коротко, Белоруссия. И вот Совки они очень сильно привыкли называть Беларусь Белоруссией. Так так называют и те, кто не родился еще при Совке. Ну они же родились. от совков слышали, как называют Белоруссия такие клинические совки, они всегда Беларусь называют Белоруссией. Ну вообще, мне кажется, главная проблема в этом Беларусь, Белоруссия, это то, что мы тут все по-русски, если... Я думал, имена, собственно, и не переводятся, и... Ну... Не, ну, не, ну переводятся, в принципе, мы же там называем Чехия, а вообще Чехия такого, ну... они только хотят... Можно... А вообще, там Чеш. Чеш а... републик. как там, Чешко вроде. Но мы же не говорим, вот, как они... Ну, мы это... Республика Польша, мы же говорим Республика Польша, а не Посполита Польская. А, Реч Посполита Польская, мы не говорим... Ну да. И мы говорим Польша, а не Польская. Есть... Ну, Рес... Во-первых, республика это статус. Это ну, не имя, собственно собственное. Ну, да. да. ну, вообще, окей. Okay. Даже просто, мы не говорим Польская. Ну да, тема самого названия... Респу... Некоторых государств это как бы тема отдельная. Мы же не называем, к примеру, Японию Нихон, или там Китай Тяньна или Элладой Грецию мы не называем. То есть, ну, как бы, это такая Нет, тема ну, довольно сложная. Германию там Deutschland и эту Францию, как называют немцы, допустим, Франкрия их. Тут, мне кажется, просто это пофиксить можно тем, что отменить государственный русский язык и там дальше. Называть как хотя Не знаю. Нашему Верховному Совету казалось, что мы пофиксили это все в девяносто втором году, когда обратились в ООН. По поводу того что транслитерация на любые языки она должна происходить ну при помощи национального звучания и после этого на всех картах европейских там американских и так далее появилась такая страна как беларусь в соответствии с национальным звучанием и только в россии остались карты с, со страной которая называется беларусь а можешь точнее сказать что там он по этому поводу Мы в 1992 году в сентябре 92 года отправили обращение в организацию Объединенных Наций, согласно которому официально попросили, чтобы транслитерация названия Республика Беларусь, она происходила на языке европейские, там на большинство языков в соответствии с национальным звучанием, то есть как мы произносим, чтобы так была и транслитерация, и тогда появилось такое понятие как Беларус, то есть Беларусь. Да, кстати, по польше раньше, по польски раньше было вроде Беларусь я, а теперь Беларусь. Да, тогда раньше было Беларусь теперь я только россияне никак не могут это исправить не дружественный же не могут я бы сказал они хотят то есть тут вопрос именно в том что когда в конце 90-х имперская вот эта политика опять стала набирать обороты тогда начали активно вот эту тему форсить они тоже там называли белоруссию поначалу а потом переписали то есть указания там какие-то да, как было было такое что было сначала да, в конце 90-х когда, когда уже подходило дело когда путину там власти решили передать. Да, олигархи перед приходом путина тогда имперская политика вот это начала намечаться в россии и они дали указания заново то есть чтобы пересмотрели филологи там все это и они вывели из того что мол по правилам русского языка Белорус корень да и ски суффиксы получается вот как 2s то есть белоруссия и вот это они стали использовать Ну типа нельзя нету соединительных что -то, а, совсем... а то совсем за -то. поэтому белоруссия кстати, знаете, откуда домен у нас бивай? Ну, вообще, почему домены белорусские бивай? Нет. Потому что э, при совке Беларусь писалась еще в чате. Шо? Через Y и A, что ли? Да, B, e, ну, Понятно. вот так. А потом... Да, это как... это, это, это, это знаешь, с чем это? С французским языком в связи с этим. Да, Потому да. что в Советском Союзе международным языком признавался французский. Из-за этого вот Белоруссия, у нас теперь домен bi. Но я как бы программистом работаю, и в официальных названиях в старте ISO, не помню номер, там идет ну, языков уже белорусский язык, код его... Это как бы ну это вообще языка только. Странный код бивай. Ну, В общем, это так, это чистая история, откуда у нас бивай.